Ребят, это анонс всех, всех дальнейших не видео, а языков, которые я буду тут на ютубе с вами реально, ребята, учить. 28 февраля я буду учить у меня урок английского тут на ютубе будет 28 марта у меня будет урок испанского на ютубе я себе программ просто телефон закачаю по языкам ну и буду по ним пытаться говорить 28 апреля у меня будет урок французского тут же на ютубе поэтому пожалуйста прошу вас всех отнестись к этому максимально не скептически а максимально так поддержать меня, потому что это языки для меня не родные, для меня русский, ну язык родной как бы, ну и я хочу, чтобы вы меня поддержали. даже да, поддержали в этом нелегком моем труде, в моем нелегком изучении, ну и как бы неделя Майнкрафта прошла, ну по идее, да, Ага. ну ладно, короче ребят, давайте пока пока у меня будет эм, неделя Неделя следующей игры будет 27 февраля. Пока-пока, давайте